Хорошо владеете Google Аналитикой и следили за эффективностью YouTube-канала там? Теперь вам это не поможет. Google приостановил интеграцию Google Аналитики и YouTube. Собранные данные останутся доступными до конца этого года, но новая статистика не будет отслеживаться. Привет, это Мария и Новости Digital. Google рекомендует следить за статистикой по аудитории и эффективностью видео в YouTube Analytics. У этого инструмента есть два режима работы – стандартный и расширенный. В стандартной версии доступны 5 вкладок. Обзор. Здесь отображаются ключевые показатели канала – количество просмотров, время просмотра, подписчики и расчетный доход. Также можно сформировать 4 отчета – лучшие видео за выбранный период, активность в реальном времени, последние видео и типичная производительность. Просмотры. Тут отображается общий охват, сетяр значков видео, просмотры и уникальные зрители. Представлены отчеты по источникам трафика внутри YouTube и внешним источникам трафика, показам и поисковым запросам. Взаимодействие. На этой вкладке можно оценить время просмотра в часах за период и среднюю длительность просмотра. Эта вкладка включает отчеты по популярным видео и плейлистам, а также по верхним подсказкам и конечным заставкам. Аудитория. Здесь собраны данные о количестве уникальных зрителей, среднем числе просмотров одного пользователя и динамике количества подписчиков. На этой вкладке представлены отчеты о демографии, времени просмотра видео и других каналов, которые они смотрят. «Доход» – эта вкладка доступна участникам партнерской программы YouTube. Здесь можно увидеть, сколько денег канал зарабатывает на монетизированных видео, самые прибыльные видео, источники дохода и другие. Также в аккаунтах Google Мой Бизнес начали отображаться данные по устройствам и платформам. Они показывают, какие устройства люди использовали для поиска компании, в поиске или на картах. В планах Google добавить этим показателям количество построенных маршрутов, бронирований и переходов на сайт. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!